Всем привет! Сегодня очередная игра. Только сейчас что запустил и что-то что-то я смотрю. Короче, я смотрел по списку, думаю, какую еще и вот смотрю Супер Тюкс. Супер Тюкс. Вот такой платформер. Довольно старенькая игра, насколько я помню. Короче, короче, давайте я пока, наверное, склонирую это все, а дальше посмотрим. А дальше посмотрим. гид клон. И вот так вот понеслась. Так, написано на у нас... На чем-то написано. О, cpp. Смотрите, main cpp. В самом самом О, вот так вот. Return main run. Вот и все. Вот отсюда и на SDL. Используется SDL. Круто. Круто используется SDL. Так, че он? О, так она еще и немало занимает. Нифига себе. Это как? 13%, 16% и уже 100%. Ого. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? У нас есть здесь вики. Так, это open source классическая 2D jump run side scroll, scroller game так давайте посмотрим последнее обновление, когда? Вот это, да, типа 2018 году было. Ну не так давно, но и не особо свеженькое. Хотя что тут, что тут, что тут развивать? Я думаю, там и так уже все развито. Так, Building, Building есть билдинг. Давайте Building. Если что, эту ссылочку я сразу же вставлю. Debian. Что тут надо? Я думаю, это все есть также либо curl 3d ну давайте на всякий случай давайте я сделаю вот так вот на всякий случай ух ты блин что такое давайте судом <сétapeed> <сétapeed> uh, вот так мне кажется я пароль неправильно ввел ух ты блин смотрите-ка не все установлено окей тогда тогда Тогда сделаем еще вот так вот, проверим это на всякий случай. На всякий случай делаем еще и вот так вот. Судопыт, не все нормально. АПТГЭТ, что такое? что то тут. А, -а, а, оно разделено было. Вот же еще есть вот так вот. Хорошо. Не, смотрите, что-то еще, что-то еще не установлено. Каждые две или три игры какая-то дрянь еще не установлена. И эта дрянь, она занимает место. Супер Тюкс. Да, нет, у меня еще такого. Так, дальше, что делать? Что делаем дальше? Дальше говорят... Ой-ой-ой-ой. Убунту, -ой -ой -ой. а, что надо делать? А -а -а. Ну, там есть Симейк, вижу ну ладно давайте сделаем вот так вот. давайте сделаем. ой-ой-ой-ой всем -ой -ой -ой, папочку build блин не ту папочку давайте всем build. и и и и дебаг он не мне не надо дебага окей тогда делаем просто семейк и по так, кажется ошибка да елки-палки луки на хопси get not found что это такое интересно ща будем искать тут вроде бы никаких упоминаний об этом нету короче говорят надо сделать еще вот это вот гид саб апдейт, update обновить подмодули ну давайте да вы знаете действительно действительно и там sdl ttf google тест какие какой-то google тест интересно а во вот оно физс какой-то точно benchmark да, конечно же, много всего интересного. В каждой, в каждой какой-то игре что-нибудь такое встречается. Так, что опять не так? Uh, checking RaQM. Ra сейчас будем искать дальше. Короче, есть какая-то LibraQM. Вот она, на гите. Давайте-ка, я думал, может что-то в репах есть. Давайте я попробую сейчас ее тоже. Клон, вот, вот так вот. Сейчас быстро соберем и установим. Где тут либо RQM, чё у нас тут Автоген, да? Автоген. Что-то не так? Или подождите, он Конфигур так, а что там написано в этом? Как его собирать? А, конфигур, блин. Позабывал уже. Конфигур, во. Конфигу, конфигура. Что не так? Так, и вот тут конфигур нет. Есть, есть, вот конфигура есть. Автоконф, блин, я уже не помню. По-моему, автоконф. Короче, запустил я автоконф, говорит мне эм, error possibility and defined macro. Соответственно, вроде бы надо запустить автореконф. Вот так вот. С флагом И. Во. Елки-палки. Короче, еще чего-то, еще чего-то нету. А вот, вот это, наверное, надо. Все зависимости поставить. Ладно. ⁇ Ёлки. А, окей. Так, не все еще стоит. Да что ж ты будешь делать? Скоро уже места нету. Нет, ну, блин, места. Скоро место закончится. М -м, так, GTK. Так, еще раз. Автор икон запустим. Запустим. Что такое cannot open gtk но усачь no как на no Я установил я установил uh, gtk док туз вроде ж, вроде же установилась то все ладно конфигура да давайте конфигуру запущу ой конфигура с конфигурим мало ли Ну не нашло и не error cannot find input input make я так понимаю запускать бесполезно так что тут можно сделать тут ничего тут пишут конфигур make и install сейчас попробую еще раз все по порядку так, я запустил автор икон все тоже, а после этого запустил автоген. И автоген вроде бы. Надеюсь, он все, что надо, сделал. Ну, по крайней мере. Так, после автогена, по идее, должен быть файл конфигур конфигур По идее, обычно таком по. О! есть а после конфигура надо запускать make. да что и все ну-ка еще раз make. ливен ли ну я не вижу ошибок а где-то -а -а -а -а -а -а, а где, биб -где -би библиотеки не вижу не вижу либ либ либ нашу а ну-ка, давайте тогда make install а, судо, наверное и, что установилось? Походу, да блин, как тут все не люблю я от системы сборки make классические, потому что ну, довольно таки сложно читать все все это логи вот у симейка можно хорошо все расписать и все будет красиво и и и так на чем мы закончили? супер тюкс супер тюкс а заходим в Build и запускаем семейк так fa... О, все было найдено а теперь давайте мейк. Блин, надо было многопоточную запустить сборку. Ну да ладно, короче, короче, здесь все оказалось все проще, да. Надо было запустить авто, реконфигура. Короче, у меня все это есть, блин, прокладывайте. Я все шаги сделал, поэтому у вас не должно возникнуть сложностей. Так, ну сборка, сборка, как мы видим не так уж шустро и идет. Чё у нас тут? Я не вижу по флагам, что у нас тут используется? Используется C++ и это O QT или O? А нет, это O темп. казалось QT. Так, так, так, так, 16%. А что если его сейчас топорнуть и запустить на 12? Ой, короче, извините. Обычно все бывает. Ну, все нормально, если так делаешь. Но не всегда. Бывает, надо все очищать. Ну, вроде пошустрее идет. Вроде пошустрее. Так, так, значит, должны быть ссылки в описании к видео. Вот это, вот это. И вот-вот ето. Добро, тогда сейчас дождемся окончания сборки и запустим. Вот, оно пока собирается, но здесь, смотрите, интересная такая штука, я прочитал. Сейчас поддержка есть OpenGL 3.3 и также OpenGL ES 2.0. То есть это позволяет вам запустить на Raspberry Pi. Ну и потенциально WebGL. Ну да, OpenGL ES это типа для мобильных устройств и WebGL. Вот. Вот. Официальные Linux бинарники. Ну типа в Linux репе официальных этой игрухой. Во! Есть SuperTux. Давайте запустим сразу же SuperTux 2. О, прикольно. game. Стори мод Чиг. О, я когда-то в нее играл, я вспомнил. Да, она в репе валяется. Ну как валяется, лежит, находится. Эта игруха точно там есть. Ну блин, нажимаю пробел. Я хочу. Я так не люблю вот эти вводные заставки просто жесть. Когда-то, когда-то я был молод, Вот, и я скачал какую-то игру. И запустил ее. И там заставка шла больше, по-моему, минут 10. И я ее удалил. Ну, не могу я такие единственную игру, заставку которой я терпел. Это было Half-Life. Там долго в этом поезде едешь. Но я терпел ее, наверное, из-за того, что это одна из первых игр так, таких была. Ну и че, а Как мне прыгать, работать, елки-палки? Вот я сейчас все нажимаю смотрите-ка: ничего не происходит. И я уже начинаю нервничать. Короче, я там ехал в этом поезде. Все рассматривал вот вот а там довольно долго это все было и все а после этого я как бы нет только вот как я сказал был пример 10 минут по моему шла я ее удалил все хотя там типа крутая игруха была там и графика и сюжеты, и все ну нет извините но я так не хочу ну Елки палки, вот зачем вот это? Вот меня больше всего вот это бесит. Люди, если из вас будущие игровые разработчики или есть текущие, не страдать этой ерундой. Дайте возможность человеку ну пропустить эту заставку. Не нужно, не нужно. Не нужно. Вот это что... Это тоже загрузка идет какого-то уровня. Так, о, наконец-то я побежал. Пробел. Пробел это я прыгаю. Вот так вот. А чё у нас там? Бум. Бонус-блок на тебе. А как этот бонус-блок взять? Так, так, так, так. А, это просто инфо. Инфо. Динс, динс. Э -э -э -э, это чё? Deens. Ага, это типа как Супер Марио. Блин, так оно похоже реально на Супер Марио. Во, теперь я могу разбивать. Ну, короче, вот такой Супер Марио только в этом Супер Марио. Ё-моё. В этом Супер Марио у нас есть пингвин. В принципе, вот такая вот игра. Короче, я думаю, вам все понятно. Что у нас тут можно разрешение? Можно даже поставить, наверное... Э Full HD и так далее и тому подобное. В принципе, прикольная игра. Используется, написано с помощью SDL. SDL. Вот. OpenGL тут даже 3.3 поддерживается. И OpenGL ES 2.0. Ну, а на сегодня все. Играйте в игры, собирайте, а лучше пишите их сами. Теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.